Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители! В прошлом видео я рассказывала о своих вот этих десертных английских тарелочках фирмы Johnson Brothers и я решила, но ну, они у меня были только одни и десертные, и маленькие, мне нужно было составлять куверт и я, конечно, решила купить себе постановочные Ну вот тарелки. себе я купила э, пока вот такую вот такие вот постановочные тарелочки. И сейчас вы их Давайте увидите. Пробуемся рисунком. Нас рисунок отсылает где-то в 18-19 веке. Да, По старай. Ну и посмотрим, какие же тарелки в такой замечательной оберточной бумаги в таком замечательном Видите? пакете Италия Они пришли, приехали к нам из Италии Что же это за тарелки Вот такие вот тарелки под старый металл это новые тарелки но вот видите с такими специально с царапинами они сделаны как будто под какой-то старинный металл ну вот такая постановочная тарелка и как вы можете сами видеть, для постановочной тарелки 33 сантиметра десертная тарелочка в 20 сантиметров очень мала. Она совершенно теряется на ее фоне. Да и блюдо для, даже для ужина маловато одного. Нужно хотя бы еще одна тарелка. А вот какую тарелку другого цвета или из другого сервиза можно использовать, можно подсмотреть у дизайнеров. К счастью, тарелки Johnson's Brothers очень популярны. И, в частности, даже линия деревенька Village, ну, вот их в интернете множество. Поэтому можно и что-то от них позаимствовать. Вот, к примеру, сервировка стола к обеду. Вы видите глубокие тарелки, а вот для основных блюд выбрали белые тарелки с рельефным рисунком. Основа, весь этот куверт находится на круглые салфетки в бледно-зеленых тонах. Ну а для куверта использовали также темно-красные текстильные салфетки. В середине стола металлический поднос, на котором находится ваза с цветами, с чайником, сахарницей и молочником. Можно для сервировки использовать и одну тарелку, если стол располагается рядом с кухней и есть возможность быстро менять тарелки по мере их использования. А можно для основного блюда использовать темно-красную или коричневую тарелку или может быть даже зеленую а вот еще две очень оригинальные сервировки в стиле кантри в нашем любимом деревенском стиле И вот вы видите точно такую же подстановочную тарелку, которую я купила под старое золото. И в конце вы увидите новогоднюю сервировку стола, в которой уже используются большие красные тарелки. Ну а дальше вас ждут другие идеи для новогодней сервировки.